По смотрите, когда новый покупаете, он абсолютно, в общем-то, не пригоден для рубки. То есть, что с ним нужно сделать? Ну, краску вот эту, с подснять, соответственно. Потом заточить его. Здесь под 45 где-то градусов. Вот. И самое главное, вот смотрите, он с торца. То есть, ну, вот здесь вот острый будет у вас заточиться, здесь нет. Но, когда вы бьете по бревну, то есть, вот так вот приходится удар. Да? Смотрите, он, получается, попадает не острой частью вообще. Поэтому вот здесь вот надо тоже сделать заточку. То есть тогда вот этот угол получается у нас уже острый. в Бревно входит... Он уже его не мнет, а именно входит внутрь и раздвигает волокна. Верхние не надо делать здесь. Так он пускай и остается тупой. Потому что уже никакой роли не идет. А вот это вот надо сделать обязательно. И КПД колуна увеличится в разы. Ну и рекомендую, в общем, наверное, все знаете. Вот эту вот часть надо тоже защитить. Либо изолентой измотать, либо взять баклашечки пол-литровый вырез из них трубки и осадить нагреть чем-нибудь лампой или феном и получится уже топор который колон очень эффективен прям с вот этой заточкой особенно сделайте просто не пожалеете Это реально тогда работать нужен